Сегодня мы будем играть в двери, но я буду монстром. То есть мы будем играть в прятки, но я буду охотиться на вас в виде такой страшной фигуры и не только. Три, два, один, ноль. Я начинаю охоту на вас. Я не успел спрятаться. Так, здесь никого нету. Не вот ты и попался. О, О, что я я... Вам нужно выжить со мной целых пять минут. Это невозможно. Это возможно, наверное, хотя, хотя я не проверял. не проверял. Я уже иду. Я думаю, что здесь кто-то точно спрятался. О, здесь боже. тоже. Ага, может, кто-то рядом с картиной спрятался. Тут тоже никого нет. М -м, какой хороший тут диван. Какие? Куда пошел? <т фигурство> Все, так я, я ищу ва. вас. Может кто-то за шкафом? Там тоже никого нет. Там так, лет? а это кто там? Какую-то саблю я видел. И, и желтую голову. Он где-то здесь. Он, он кажется, на лестницу, наверное, залез. <с rolled out> выкобил, да, ну-ка. А -а -а -а. Сейчас догоню и съем тебя. ]對吧? Осталось еще 3 человека и 3 минуты на выживание. <с <с Что это тут такое? Смотри. Ага, exactly. а портал попался. Еще одного съел. Осталось два участника только. Так, тут замок, его до сих пор никто не открыл. Осталась одна минута, где вы все? Почему так сложно вас найти? Ой-ой-ой-ой. Осталось 30 секунд. секунд. <связывая> тут ту ту <связывая> <да. связывая> О, <связывая> поп-кэтинг. Четыре, поп три, три, два, один, ноль. Два человека выжило. поп, -кэти. поп -кэти. Я от боюсь. Прячьтесь от меня. Так, где-то здесь я видел кто-то есть. Так, а здесь? Ммм, тут тоже никого нету. Ладно, пойду дальше. А, а вот, вот и какие! Фух. Так, побегу дальше. М -м. Может кто-то на этом кругу спрятался? Ага, фалл фал портал! Фалл портал, Ох! так я уже нашел двоих иду дальше О, это что за руки приходим так ну здесь никто не спрятался я сам бы здесь не прятался тут так жутко вообще так 48 нет тут никого нет я уже добежал до самого конца и здесь никого нету ладно побегу обратно привет руки кто осталось? скажите я сейчас найду все равно mm. паштет! а вот и паштет Дайте подсказку, где вы спрятались? Вон там. Ну, где-то там, короче. Там, где ну, где-то. На хорошем месте, да. Ладно. Стоп! Это что там за рука торчит? Туда можно зайти, что ли? Куда я попал? Куда я попал? А, на монстра! Монстр напал! Меня съел другой монстр! Это как там? Какой-то смайлик меня съел! Попкачек, я тебя вижу, вот ты! Хоть меня и съели, но я тебя вижу! А ну-ка. Да, я тебя нашел, я тебя вижу, но я не могу тебя съесть, потому что меня поймала какая-то сила. Помогите, меня съел этот слаймик, но я тебя тут вижу, ты здесь. Да-да-да. Теперь я превратился в амбушет. Да Прячьтесь, ну, у вас ты есть ты одна минута. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один... Ноль, все, я бегу, ха-ха-ха. Так, здесь тоже никого. Где вы все спрятались? Я, о, кот нубик, ха-ха-ха. Давай, испугайся. О, я вижу кого-то в шкафчике. фау пор дал в той же комнате. А, я сломаю шкаф, но съем тебя, короче. А, я, я не могу пройти сквозь шкаф, почему он такой крепкий? У меня рот весь сломался. Ау, портал, давай выходи по-хорошему. Нее. Я в шкафу теперь буду жить. О, ты вышел. Теперь тебя съем. Так, еще одного я съел. но ну, столько времени потерял. Ладно, я пойду дальше. А сколько у вас времени осталось? Еще три минуты у вас. О-о-о! Поп кэсик, <Punch> здорово. Так, где же вы все? Вот какая-то запертая Серьазна? дверь. А, я там уже был. Тут картины никто не хочет ворвать. Так, иду назад. Кажется, все сзади где-то там спрятались, а я тут быстро пробежал и никого не заметил. Ага, стоять, куда держишь? Так, здесь не я в конце сижу. в конце сидишь? Так. Я думаю, ты меня обманываешь, и а ты в самом начале сидишь. Поэтому я иду самое начало проверять. И здесь... Никак... А, какие ж ты в самом конце? Да, в самом конце. Прямо. Ну и вот я поймал всех. И на этом у меня все. Не забываем ставить лайки, и подписываться на канал. А вот интересная битва строителей, в которой мы строили двери. И также интересные видео, в которых мы проходили двери. Ну а с вами был Дмин. Всем пока.